видео о спиде спид не спит напомню спид это синдром иммунного дефицита попросту говоря когда иммунная система отказала и вот вопрос проблема решена давайте я вам кое-что покажу было время когда о спиде трубила вся пресса во все свои рожки газеты телевидение интернет все гудело и трындело об этой эпидемии Пугали нас, что он на всех убьет. Все боялись. Потом трындеть перестали и страх прошел. Сегодня о СПИДе мы слышим только временами, но никого это уже не пугает. Вопрос, перестали люди умирать от иммунодефицита? Конечно нет. Растет ли процент больных? Конечно да. Но пресса уже не делает ажиотажа по этому поводу и мы спокойны. Только изредка кто-то из журналистов поднимет эту тему, но это, как правило, проходит незамеченным. Мне попалась на глаза статья в российской прессе, сейчас вам прочитаю. Итак, в регионах, в 13 регионах России, за последние три года более 1% жителей оказались носителем ВИЧ. В 2018 году регионом с самым высоким распространением ВИЧ стала Иркутская область. Там заражены 1,8% населения, то есть 1814 человек на 100 тысяч жителей. Второе место заняла Свердловская область, там проживает 1804 человека с ВИЧ на 100 тысяч жителей населения. Также эпидемия ВИЧ зафиксирована в Кемеровской области 1,7%, Самарской 1,5%, Оренбургской области 1,3%, то есть 1356 жителей на 100 тысяч. Кроме того, увеличивается количество небольших городов с зараженностью ВИЧ-инфекцией, превышающей среднероссийские показатели в 2-4 раза. К таким городам в Роспотребнадзоре отнеслись Североуральск, Кировоград, Тольятти, Верхний Уфалей, Ново Новотроицк, Ленинск, Кузнецкий, Орск, Березники и другие. Всего перечислено 30 таких городов, но доля заражения ВИЧ в материалах не указана. По мнению руководителя Федерального научного методического центра по борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции академика РАН Владимира Покровского, доля россиян с ВИЧ будет расти. Это все, что было в прессе. Почему в прессе больше не муссируется эта тема? Ну, потому что... А что такое 1%? Не так много, правда? Школа воли, как вы знаете уже, это немножко истории, немножко математики, помножено на логику. Давайте попробуем применить нашу методику. Показать ее, так сказать, в действие. Начнем с математики. На Земле нас 7,5 миллиардов. Общая статистика заражения этой эпидемией, СПИД, сегодня примерно 1%, то есть 750 миллионов. Это 1%. Простая математика. Теперь немножечко истории. Когда эта тема в прессе была в каждой программе новостей, это было, если помните, в 80-х, в 90-х, Фредди Меркьюри тогда как раз умер от этой болезни, он еще шум поднял, пресса подхватила, шум был на весь мир. Но тогда эта эпидемия в процентном соотношении была одна, Тысячная процента. Одна тысячная в 90-х годах. Прошло не так много времени. Сейчас это один процент, то есть в тысячу раз больше. И что? Ну, наверное, все в порядке. Бояться уже нечего, да? Тем более, что по сравнению с тем, сколько умирает сегодня людей от рака, это вообще смешной процент. В общем, беспокоиться больше не о чем. У журналистов появились другие... Ветряные мельницы, о которой они ломают сегодня свои копии или перья. Пресса переключилась на ток-шоу, там интереснее. Медики уже против других болезней точат свои шприцы. А что же мы? 750 миллионов молчат, потому что умерли. А те, что живые, заняты ток-шоу? Но если так, то вы все равно отвлекаться на такую ерунду не станете. А для тех, кто видит за этими цифрами людей, в том числе и наше будущее поколение, то есть наших... Детей. Вам эта информация может пригодиться. Школа воли – это умение задавать вопросы себе, себе, никому-то. Не, не спрашивай у всех, как надо жить. Не верь всему, что говорит кумир. Лишь сам себе сумеешь объяснить, кто Бог, кто ты и кто создал твой мир. Такой вопрос. Иммунная система отказывает только у тех, кто в попушке индифферентен. Да? Конечно, нет. Но когда Фредди Меркерри умер от СПИДа, многих удовлетворила эта информация. И такой ответ. Почему так? Как вы думаете? Смотрите, по статистике иммунная система отказывает преимущественно у молодых людей. Это от 15 до 45 лет. Причем 90% из них это 30, от 20 до 30 лет. Именно в этом возрасте больше всего диагностируют СПИД у людей. Очень удобно для ума связать эту болезнь с половыми извращениями. Просто потому, что большинство, кто заболевал, были сексуально активны. Тот, кто выдвинул эту теорию, пошел по наименьшему пути сопротивления. Никто ведь не будет возражать, что в этом возрасте люди сексуально активны. Никто и не возражал. В общем, теория оказалась неверной, журналисты к ней остыли, мы о ней больше не слышим в каждом выпуске новостей, и можем, следовательно, успокоиться. Но проблема-то никуда не исчезла, и она растет. Статистика это подтверждает, хотя СМИ молчат. Знаете, как действуют фокусники? В принципе, не только фокусники, воры, политики. Это твой шанс. Главное – отвлечь внимание. Отлично. Главное – отвлечь внимание. И можно делать все, что захочешь. Медики, как показала практика, действуют так же. Отвлекая внимание на гомосексуалистов, скрывают настоящую причину появления СПИДа. Почему? Потому что настоящая причина – это они и есть. А кто сам решится признаться, что это мы виноваты? Это же надо тогда сказать, мы настоящая причина появления этой болезни? Наши эксперименты с прививками, с лекарствами, антибиотиками привели к тому, что иммунная система оказалась не в отдел. А в природе устроено так, если что-то не нужно, оно исчезает. Вот мы по деревьям не лазим, нам хвост не нужен, он отпал, остался один копчик. Когти не нужны, у нас их нет. Зачем нам когти? У нас же мозги есть. Правда есть? Тогда мы можем понять, что наш организм устроен так, если что-то не нужно, оно не работает. Дай организму инсулин, и поджелудочную можно уже вырезать. Сразу, все равно откажет. Она не нужна. Да, антибиотик иммунная система не удел. Антибиотик справится и без нее. Иммунная система посмотрела на нас так и говорит: ладно, справитесь без меня, тогда я пойду. Давай до свидания. И врачи Вай-Вай! Новую болезнь открыли спит называется. Кто-то, наверное, докторскую получил за открытие века. А виноваты во всем ну, либо гомики, либо там, я не знаю, беженцы, евреи все как всегда. Десятки тысяч диагнозов, от которых сегодня лечится миллионы людей. Это порождение самих врачей. Но они будут с пеной у рта, потрясая дипломами над головой, доказывать, что это мы такие тупые и не можем понять, что без них умных нам не обойтись. Правда, что ли? А мы тут уже как-то приспособились, как-то на себя уже начали надеяться. Нет, мы не то, чтобы хотим без вас. Вы же не только врачи, вы же еще и люди. Как же мы без вас? Но если бы вы признавали свои заблуждения и говорили о них в открытую, а не спирали все на голубых, нам бы было понятнее и проще вам верить. Вам же, ребята, уже почти никто не верит. Вас разве это не смущает? Вам же верят только те, кому деваться некуда. Больные люди. Если бы вы признали, что система, которую вы с таким трудом так долго создавали, сегодня вместо того, чтобы сделать нас здоровыми, делать нас больными, а вас превращает в обслуживающий персонал наших болезней, то мы бы вас обняли и сказали бы, ребята, да вы оказывается такие же, как и мы. Вы с нами. Болеете теми же болезнями, что и мы. Так давайте вместе возьмемся, вместе мы справимся с этой проблемой. Вы же умная. Вы же понимаете, что вы сегодня превращаете систему борьбы с болезнями в систему, которая эти болезни порождает, благодаря фармацевтике, которая для продвижения самого себя использует вас. То есть, если говорить на вашем языке, это как раковая опухоль, как гнездо стафилококка, которое развивается в организме за счет самого организма и в итоге убивает этот организм. Цифры это ясно показывают. 750 миллионов только от СПИДа. Это 1%. Каждый третий мужчина сегодня, каждая четвертая женщина, становится жертвами рака. Это больше 30%. Причем этот процент увеличился за последние 30 лет с 2% до 30. И это учитывая, что медицина все это время интенсивно боролась с этой проблемой. Так вот у меня вопрос. Может не надо так интенсивно бороться? Все ведь знают, что в развитых странах процент смертности от болезней в разы выше, чем в тех, куда медицина или фармацевтика еще не проникла. В Израиле на две недели забастовали врачи, и смертность на это время снизилась на 70%. Это уже на анекдот похоже, но это же правда. Это быль. Может, имеет смысл как-то сопоставить эти цифры? Это же простая математика. Понятно, даже тому, у кого нет высшего образования. А у вас же докторская степень уже через одного. Так что вы не можете об этом не знать, так покайтесь, может вам легче станет, да и нам заодно. Поэтому обращаясь к врачам, вы ведь пришли в эту профессию не просто стать винтиком в этой системе, которая сегодня работает на продвижение фармацевтики. У вас были свои великие идеалы, вы же хотели, наверное, не только деньги зарабатывать, а спасать людей от болезней, исцелять их, возвращать им такую великую ценность, как здоровье. И читая клятву Гиппократа, основой которой является «не навреди», вы, конечно же, искренне были уверены в том, что идете в эту профессию именно за этим – исцелять людей. И что потом случилось? Столкнулись с системой и сломались? Кто-то подчинился ее законами, стал ее верным слугой, но есть же ведь и такие врачи, которые, увидев, куда ведет система, не стали ее слугами. Как-то удалось им вернуть себе свои мозги, потому что любая система забирает мозги чтобы человек не думал, куда он идет, а просто шел вместе со всеми в одном строю. Но всегда во все времена были те, кто выходил из строя и говорил системе, которая сбивалась с путей. Ваш путь не мой путь. Это и есть настоящие врачи. Поэтому я врачей не ругаю. Я против тех, кто скрывает правду и хочет нам тут фокусы показывать. Я против тех, кто отвлекая наше внимание на гомосексуалистов, скрывает настоящих педалей. Так вот, что говорят настоящие врачи? СПИД – это отказ иммунной системы. Когда иммунная система отказала, любой безобидный вирус может убить организм. От чего отказывает иммунная система? Явно не от того, что кто-то в попу шпиндеверится. Она отказывает от того, что оказалась ненужной. А ненужной она оказаться может, когда мы говорим ей постоянно «отойди, не мешай, мы без тебя справимся». И пьем антибиотики, делаем детям прививки, не замечая, что с каждым разом иммунная система становится все слабее. Природа нас снабдила всем необходимым для борьбы с болезнями. У нас есть 12 систем, которые связаны между собой и прекрасно взаимодействуют. Важно, чтобы так и оставалось. Как только одна ослабевает система, ослабевают все. Одна из этих систем иммунная. В детстве она у нас самая большая, но чем больше становимся мы, ну и наши системы вместе с нами тоже растут, тем она становится меньше. Давайте представим себе иммунную систему. Это вот такой... Маленький секьюрити, но очень сильный. Он стоит на страже всех остальных систем, эндокринной, лимфатической, сердечно-сосудистой, ну короче всех. Такой маленький крепыш, который когда видит вирус какой-то, ну или бактерии, которые могут навредить нашему организму, сразу достает кулак с кармана и бац вирусу между глаз. Тот ай-яй-яй и уходит искать другой организм, где секьюрити послабее. Находит того, у кого этот крепыш не такой сильный, и шасть туда. И у того начинается то, что мы называем болезнью. Мы же знаем, что вирусы действуют не на всех. Только на того, у кого иммунитет сослаб. К примеру, идет вирус, и у вас есть миндалины. Вот тут вот. Они принимают на себя первый удар, предупреждая нас, что там что-то не так. Надо укреплять иммунитет. А тут выходит врач и говорит, так, надо отрезать гланды. И вот уже часть нашей иммунной системы в ведре валяется. Потом он говорит нашей иммунной системе, а ну-ка отойди, мы без тебя разберемся". я дает там антибиотики. И антибиотики же справляются. Врач на коне, рыцарь в сияющих доспехах. Один раз он говорит иммунной системе, отойди, она возвращается. Второй раз отойди, она опять возвращается. Третий раз, пятый, десятый, а потом она видит, что она нам не нужна, и уходит. И что врач? Врач говорит, а вы не гомосексуалист случайно? И хотите, спорьте с этим врачом, хотите, боритесь с геями. А хотите, начинайте думать, как вернуть иммунную систему ее функции. Школа воли. Мы предпочитаем второе. Мы даем практические шаги, как возвратить иммунную систему и ее былую славу. Три шага. Проверено временем. Работает на 100%. Важно только не пропускать шаги. Итак, первое. Посмотрите фильм, который называется «Далласский клуб покупателей». Во-первых, сам по себе фильм шедевральный. Там главный актер, кстати, скинул 20 килограмм веса, чтобы сняться в этой роли. И сыграл ее изумительно. Во-вторых, вы сможете увидеть, как борется государство со СПИДом. Результаты этой борьбы. Наглядно. Это происходило в Америке, но так происходит везде. В принципе, любое государство с любой болезнью борется примерно так. В общем, расслабьтесь, посмотрите фильм. Это первое. После просмотра фильма вам станет понятно, что делать. И тут я вам покажу, как это делаем мы. Это и будет вторым шагом. Так вот, второй шаг, как восстанавливать иммунную систему. Как не довести ее до истощения, когда она уже отказывает полностью. То есть, когда вам говорят, что у вас спит. Прошу не путать истощение иммунной системы с истощением организма. Организм может быть с виду красивым и сильным. Но только с виду, как в случае с Фредди Меркури. Посмотрите, как он выглядел даже тогда, когда у него на последних концертах. Можно быть в прекрасном теле с истощенной иммункой. Иммунную систему надо подкармливать регулярно, а не пришпаривать моменты обострения. А обострение – это то, что врачи называют болезнями. И начинается с самых безобидных. Частые простуды, головная боль, усталость, на которую мы часто не обращаем внимания. Когда часто хочется спать или постоянно хочется спать. Это любые вирусные инфекции, которые цепляются именно к нам. Когда нас продувает на сквозняке, это говорит о том, что иммунка уже не справляется, слабенько. Надо начинать ее подкармливать а не ждать, пока она откажет совсем. Подкармливать иммунную систему регулярно, чтобы антибиотики были не нужны. Нам это не нужно! Для иммунной системы нужны витамины, минералы, аминокислоты, жирная кислота ненасыщенная, ну и, конечно, щелочная вода, при помощи которой все эти прелести усваиваются. Полный комплект. Программа так и называется «Восстановление иммунной системы». Найдите ее. Найти ее можно на сайте «Здоровье не купишь» в разделе «Программы». Итак, второй практический шаг – это восстановление иммунной системы. Это надо делать после каждого приема антибиотиков. В принципе, как после любых лекарств. Короче, как только чувствуем, что вирусы начинают одолевать, сразу подкармливаем своего секьюрити. Третий шаг – это уже для продвинутых. Надо начинать разбираться с концепцией здоровья. Что это такое? И почему люди, которые живут по концепции, спидом не болеют? Концепция здоровья – это правило. Правило, которое надо соблюдать постоянно, всегда, как правило дорожного движения. Выехал на дорогу – надо их знать и соблюдать, чтобы не попасть в аварию. Мы соблюдаем правила здоровья, чтобы не попасть к врачу. Концепция здоровья состоит из пяти шагов. Это напоить организм, почистить, накормить, защитить и добавить движение. Но это уже отдельная тема отдельного разговора, на который надо потратить отдельное время. Захотите, разберетесь. А я оставлю ссылку в конце этого видео, по которой вы сможете ее найти. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о новых видео, в которых мы будем рассказывать о том, о чем врачи рассказывать не хотят. Школа воли. С вами был Александр Волин.